Это же 240 Гц. Бля, ⁇ баный раб на респе Я его разъебашила. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Установить бомбу возле... Такие отрамы... палец мне необходим. Раунд начал бомбу взята Он вылетел. Наверзали, наверзали. Ага. -а. Это из-за то, того, что прикладывал. <сосы> <сосы> а нет, у меня нет, система <сосы> защиты такие, как он пацан. Пошел нахуй, долбоеб. Пошел просто нахуй. Мне похуй, перезарху не делал. Мне похуй, я не буду делать перезарху. Я пробовал выиграть. Тогда Некс как card. А, внутри не обманываешь меня. Я думал, реально обманываешь меня. Думал, а там он под себя кинет, я сгорю. Спасибо, спасибо. Много же тут шу шутников там, понимаешь? Я поэтому подумал, ты сейчас меня подставишь. Вот надо доверять людям, да, ведь? Надо доверять людям. Я не доверяю почему-то. Установите бомбу возле одного из объектов. Алекс. Раунд начался. Бомба взята. Может, таймингсов плохой его, знает? А вот этого да. Вот этого случится. Подо, подо, подо,